всем привет перейдем дальше у нас роутер скан умеет сканировать не только через сеть но неожиданно используя Wi-Fi адаптеры даже встроенные от ноутбука чтобы для этого этим воспользоваться нужно первым делом установить вин PickUp драйвер и PickUp PickUp сказать и вот тут скачать драйвер и установить его. Download, WinPickup, инсталлите, потом перезагружаетесь. Далее идете в Router Scan и здесь есть вкладка Wireless Networks. Далее делаете, выбираете свой адаптер, enable discovery, тыкайте галочку Cumulative Mode, чтобы накапливать информацию о точках доступа и что какой функционал в себя включает роутер скан. Ну, во-первых, он умеет организовывать атаку pixiedust. Pixiedust это атака на ВПС. С помощью Pixie Dust можно получить, вынудить, точнее, точку доступа, выдать пин для, ее, для соединения с ней. Второе, что умеет роутер скан, он умеет искать по базе данных VPS-пинов на основе производителя. То есть, помните, я говорил, что есть VPS-пин. Он в зависимости от производителя к производителю, он рассчитывается по определенной таблице, по определенным алгоритмам. Вот сейчас самая большая таблица алгоритмов, как странно, находится как ни странно находится на сайте FreeWiFi. Ну, давайте попробуем какое то взломать из окружения, но не дам результат гарантированный. Потому что вот здесь VPS есть. Скажу «Хорошо, давай». Попробуем э, получить key через компаньон или через 3Wi-Fi. Спросим в базе. Есть в базе 3Wi-Fi данный пин? Он говорит, нет, нету существующих, существующих алгоритмов. Я скажу, скажу ладно, а да-да, давай попробуем пин компаньон и предложи либо get all, предложи все, которые возможны для данного Mac. Видите, мы вводим тут Mac, далее нажимаем get all, и предположительно такие пины будут, э, могут подойти. Но это не факт, и если мы просто начнем в то случится вот так, вот, например. Точка Rima нас послала в Out и она больше не принимает подключения по WPS Wi-Fi Protected Setup скажу ну что ж давай возьмем эти алгоритмы далее перейду сюда видно что не попали они нужно еще раз закрыть сказать с первого раза бывает не срабатывает еще раз Wi-Fi Pin Companion Get All закрываю еще раз VPS. о, oh, вроде работает, скажу старт аудит, но видно что пин не подошел, он говорит пробую пикси даст атаку Сейчас, говорит, PixiDust попробую. Если PixiDust не поможет, то буду думать. Буду, наверное, подбирать пины. Ну да, он говорит, PixiDust не помог. Начинаю подбирать пины. И ждем, когда пины Будут подбираться в этом случае нам могут может помочь хорошо вай фай бустер я нажму стоп аудит возможно какую-то точку я точку доступа я поймаю xiaomi нет год вообще непонятно поддерживает vps или нет но я у него спрошу на всякий случай что-нибудь расскажет он Говорит Suggest, есть такие, скажу в VPS, ну, он говорит, для этого как раз таки устройство, говорит, у меня было в базе два пина, которые э, стопудово подошли, бы. но там пользователь был умный и отключил VPS. Я скажу, ну, печаль тоска, что сделать, скажу, что поводит? Далее, кинетик можем не мучать, у них спинами там все хорошо. Но ради спортивного интереса скажем компаньон. Suggest не знает. Получить все тоже без толку будет. Протек. Компаньон тоже не знает. Жаль. Очень жаль. Скажу. Интернет может быть. Ты у нас знаешь. Но это только на удачу. Была у меня тут одна точка доступа на Асусе. У меня просто не очень густо населенный район. И м -м, не могу я гарантировать результат. Он говорит, может быть, Харпер или Хаят. Он говорит, слушай, есть у меня для тебя хороший пин. Я скажу, ну прикольно, давай попробуем, может получится. Ну, давай, услышишь ты меня. Вот поэтому нам нужен бустер, чтобы он нас услышал. То может нас не услышать потому что уровень сигнала но ну, уж очень маленький пошел я достал бустер подключил и сейчас попробуем вот этот netis 1d9 но посмотрим компания он говорит ну есть один пин предложил далее скажу uptrend vps скажу старта аудит Эх, почти получилось, но, а нет, все, получилось. Мы узнали PIN VPS, но мы не узнали э, пароль. Ну, по данному PIN мы уже можем подключиться, э, например, не знаю, что он там дальше пробует. Потому что мы по данному пину уже можем подключиться. Например, 976, 61, 180. Сейчас посмотрим, что он там будет брыкаться дальше. А, а у данной точки доступа пароль, паспорт. Ну, вы представляете, что делает бустер вообще? Бустер делает чудеса, но ну, так вот с помощью Бустера мы сделали взлом пароля через Wi-Fi и через программу роутер -скана и через базу калькуляции.